первый ролик по этой теме. Если вам подобные видосики нравятся, то не ленитесь и тыкните Лукас, я вам буду очень благодарен. Ну и давайте начинать. Начинать мы будем с кинопасхалок, спрятанных во фразах героев. Да и почти весь выпуск по большей части состоит именно из таких вот отсылок. И как мне кажется, они очень очень интересные, потому что даже если вы очень хорошо знаете инглиш, то вряд ли вы смотрели целую тонну фильмов на этом самом инглише, но какой бы ни был хороший дубляж на русский язык, игру слов и целые фразы он перенести просто не в состоянии. Поэтому во фразах героев вы не можете распознать того скрытого смысла, который туда закладывала команда Габена. И это на самом деле откровенно грустно, потому что такие отсылочки часто очень-очень годные. Например, фраза Виверны, которую вы точно должны были слышать, если, конечно, играете со включенным звуком, а не слушаете во время каток Музягу, как я. Но ее, в отличие от многих других, вы должны были с легкостью узнать. Вот она. Как многие из вас поняли, это не что иное, как девиз кое-кого из «Игры престолов». Coming. Coming. Если знаете кого, то напишите в комменты. Устроим небольшой интерактив. И если что, это не девиз интервью верны. Следующую фразочку должен легко узнать, скажем, ваш батя. Конечно, если он жил 30 лет назад в США, где прокатывали охотники за привидениями в оригинале. Нашел только вот в таком обрезанном формате. No ну и вы уже наверное догадались, кто говорит эти слова в датане. No no да, это наш братан БХ, я вот сам например очень часто слышал эти слова, но вот извините, охотников за привидениями я на английском не смотрел, поэтому думал, что это чисто БХашная фраза, а вот на самом деле это далеко не так. Третья пасхалочка вновь связана с бабками. Если бы антихантер говорил, что нет слишком сложной работы и слишком большой оплаты, цитируя госбластерсов, то вот алхимик вообще говорит, что жадность – это хорошо. Думаю, вы часто слышали эти слова, и это не что иное, как отсылка к Гордону Гека, который сказал их в фильме Уолл Стрит. Green, word, Кстати, если кто-то видел, то напишите в комментах как вам, а то я хотел посмотреть, но чё-то как-то до сих пор и не успел. А самые алтфажные алтфаги наверняка вспомнили Warcraft, услышав эти слова. В третьем варике фраза «Greed is good» являлась чит-кодом на золото. Ну и последняя пасхалочка, Ее, возможно видели на превьюшке этого ролика, а возможно я поставил туда какую-то дичь, чтобы набрать побольше просмотров, уж простите меня. Однако это лайфстиллер и значок Dota 2 прямо у него на голове. Не знаю замечали вы или нет, вроде бы это супер очевидная штука, очевидно уже и придумать нельзя, но вот мало кто так приближает героев и вглядывается во всякую херню, и я например не из таких. Мне эту штуку скинул подписчик в вк, за что ему огромное спасибо. Можете кстати сами просматривать, если будете катать за гулю. Ну и на этом все. если вы что-то из этого не знали, то ставьте лукас, подписывайтесь на канал, чтобы смотреть новые видосы, но пока они не вышли смотрите старые. Удачи!